Много чего рассказывали, пели, очень приятно да, так. Ну, начнем, значит Желтой жаркой Африки, центральной ее части Как-то вдруг мне графика, случилось несчастье Слон сказал, не разобрал, значит быть потопу Значит так один жираф влюбился в антилопу Тут поднялся, калдюши лай. и Только старый попугай громко крикнул, Извитый жироп большой, яму ней, Папе Антилопе, зачем такого сына? Все равно, что в ему, что пол, все едино. И жиропа сядь блючит, видали, асталопа, И ушли без безонужей, жиропам антилопа. Тут поднялся голдёр и только старый попугай. Громко крикнул из виды, большой, я помню от ней. Что же, что рога у ней? Кричал жирок любовно. Нынче в нашей фауне равны все пороговно. Если вся моя родня будет ей не рада, не меняйте на меня, я уйду из стада. Тут поднялся, одел только старый попугай громко крикнул из ветвей жиром большой. Я будет дней в жёлтой жиркой Африке не видать едилей жира в жирном а гае крокодилей. Только горь не помочь и нет теперь закона. У жира вышла дочь замуж с за обезона. Жираф был неправ, прав, но виновен не жираф А тот, тот укрикул из ветвей жираф большой Яму ведней